В рамках фестиваля «Наука будущего» состоялся финальный отбор по программе «Умник» фонда Содействия инновациям. Программа предполагает финансирование развития научно-технической идеи на протяжении двух лет. Объем финансирования 200 тысяч рублей ежегодно. На конкурсной основе осуществляется отбор претендентов на первый и второй год участия программы. Кстати, эта программа нацелена именно на помощь молодым ученым, которые стремятся самореализоваться с помощью фонда Умник. Одна главная проблема, как у всех, это финансирование, потому что студенческие. Конструкторские бюро не могут выделить много денег, то есть это вот студент получил стипендию и на энтузиазме вот купил себе деталик и вот сидит пытается что-то из этих деталей разработать. Соответственно, вот экономическая проблема это очень высокая, ну и поэтому, наверное, приходишь на какие-то такие конкурсы, которые могут профинансировать твою разработку, скажем так. Особенность проекта в том, что количество призовых мест заранее не определено, это зависит от способностей молодых ученых, поэтому все достойные разработки имеют большой шанс получить финансирование от программы Умник. Диана Интимирова, Руслан Уразаев, Универньюз.